Привет! F11S4K Pro имеет новые параметры музыки и фильтров, поэтому вы можете изменить стиль, на который хотите. Нажмите на значок музыки на экране приложения мобильного телефона и выберите интересующую вас композицию, она сама ляжет на ваше видео. Фильтры. Выберите любой фильтр, чтобы получить желанное изображение. Исходные фотографии видео 4К, снятые камерой, будут сохранены на карте памяти. Щелкните значок медиатеки «Выберите видео или фото» и загрузите его на мобильный телефон. Щелкните значок видеоредактора на экране приложения. Выберите видеофайл на временной шкале и можете его редактировать. Также вы можете поделиться своими фото в различных социальных сетях. Это водное видео о функции редактирования мультимедиа в F11 S4K Pro. Спасибо за просмотр. Поставь лайк.